Мужские мужчины. Каждый день я отправляюсь в путь за секретным секретом доминации и нагиба пукачелов. Каждый день я подбираю ключик, чтобы приоткрыть эту таинственную дверь. Но как оказалось, эта дверь от холодильника и никакие ключи здесь не нужны. Просто открывай, смотри и бери, что тебе нужно. Что-то мне подсказывает, что не просто так нам завезли такое количество прицелов. И сегодня мы найдем самый лучший образец. Важная информация, мужики. Если что, я консерватор и всегда в рейтинге играю только с мушкой. Но после того, как я протестил все прицелы, у меня для вас есть просто мега космическая информация. Это революция. Рейтинг в сетевой игре уже никогда не будет прежним. Итак, что значит мы делаем, мужики? Берем... Мужский, собранный КН44. Э, Погоди-ка, если ты не видел самую лучшую сборочку на него, то посмотри для начала вот этот киноматериал по подсказочке сверху. И возвращайся обратно. Окей? Важно при сборке пушки учитывать потерю времени входа в режим прицеливания и компенсировать все это. Поэтому собери пушку грамотно. Так какой же выбрать глазок, чтобы через него отлично просматривать, а главное огорчать пукачелов. Давайте по порядку. Надеюсь, всем понятно, что мы не будем юзать четырехкратные прицелы, хотя, если есть извращенцы, которые любят подзорные трубы и телескопы, то данные обесы в вашем распоряжении. А мы методом проб и тестов найдем оптимальный модуль и будем разваливать с ним рейтинг. Поговорим про секцию трехкратных прицелов. Сейчас я повесил трехкратный тактический прицел и скажу вам, что обзорчик нехило так он забирает. За это уже минус один балл этому экземпляру. Что касается перехода в режим прицеливания, сразу забегая вперед, скажу, что каждый прицел я протестил на полигоне и скорость прицеливания у них одинаковая. Так что не будем тратить на это время, ведь покачелы не дремлят. Ладно, со скоростью разобрались, что у нас творится в режиме прицеливания. Мы имеем блин с жирными краями, которые тоже в свою очередь отнимают необходимый вижен. Поэтому второй минус залетает данному прицелу. Не надо забывать, что здесь трехкратное увеличение. На некоторых картах еще, может быть, можно его использовать, но на ближних дистанциях у вас вылезет шпага из задницы, ибо... Охуенный зум не даст вам нормально расправиться с пухачеллом. Базару 0 на дальней дистанции с ним играть кайфово. Но опять же, есть и другие образцы, которые показывают себя намного лучше. И поэтому давайте оставим трехкратные прицелы, потому что при дальнейшем тесте я не заметил какой-то существенной разницы этих модулей. Тактические прицелы. Здесь почти все аналогично, за исключением зума. А также края у него потоньше, чем у трехкратников. Целиться уже приятно, но все равно это немного не то, что тебе нужно. Голографические прицелы. У нас есть три формы. Блин, квадрат и плазма. Поиграв с каждым видом, я понял, что истина уже где-то рядом. У них одинаковое время входа в режим прицеливания. Хорошо Чувствуется бафнутая меткость Ты начинаешь отлично себя ощущать на средних дистанциях и дальних расстояниях И, казалось бы, можно заканчивать киноленту Но есть еще вкуснее и лучше стеклышки и сейчас более подробно поговорим о них. А еще, мужики, я надеюсь, никто не будет бегать с классическим голографическим прицелом, который похож на гараж, ибо это один из самых худших прицелов. Играть с ним, конечно, можно, но и огорчать он тебя будет тоже неплохо. А чтобы послать печаль нахуй... Нужно Слететь на канал девять с половиной пальцев. Мой братишечка делает потрясающий киноматериал. Про топовые сборки, снимает фармуги, рассказывает про пушки убивашки, проводит ламповые стримы, постоянно устраивает конкурсы. Но это не главное. Брат-а-брат, брат, если ты хочешь связиться в следующей моей киноленте, то залетай к габаратику 9,5 пальцев и под последним видео пиши изи 1 k И я рандомно выберу 10 комментариев, которые прославятся на весь Голливуд. Так что, гоу! Ссылка в описании. Шестой и пятый калиматор хороши по точности, но у меня есть претензия к их неоднозначной форме, которая немного отвлекает в бою. Поэтому давай, братик, посмотрим на их родственников в данной ветке. Классический калиматор, который мы с вами очень хорошо знаем, имеет хорошую форму, но механика стрельбы с ним как была в прошлом обновлении, так осталось и сейчас. Поэтому переходим просто к самому сложному выбору. И ты, мужчина, сейчас поймешь, про что я говорю. Мы имеем вот эти два блинчика и вот эти две плазмы. Я их проверял с пристрастием и вот что получил. По моим внутренним ощущениям, играть с плазмой очень комфортно. Помимо того, что эти прицелы точные, штанги не слишком толстые, хорошим полем обзора. Есть прицелы формы блина. Маленькие, компактные, а самое главное точные. Когда я использовал эти прицелы, все очень хорошо залетало. Тут или прицелы сами по себе одни из самых точных, либо же мой мозг начинает как-то больше обращать внимание к деталям. Мужики, хз как объяснить получше, но если по делу, четвертый калиматор мне показался одним из самых точных прицелов, а второй калиматор самым удобным. Конечно, может быть, так совпало, и я с четвертым калиматором просто хорошо отыграл. Возможно, мужики, но появляется ощущение чего-то особенного. А главное, происходит перестройка восприятия. А за ней и активизация умственной деятельности. Поэтому, брата-братья, потестите второй и четвертый коллиматор. И после напишите в комментариях, что вам зашло больше, блин или плазма. Я, если честно, до сих пор не могу определиться, что нравится больше. Поэтому свои мысли изложите под этим видео. Вообще, мужики, я на постоянку закину себе один из этих прицелов. Конечно, игра с одной мушкой повышает скорость прицеливания, но разница в точности очень существенная, и мне за время этих тестов очень понравилось бегать с калиматором. Когда готовил данную киноленту, я даже не мог представить, что возьму на постоянное вооружение прицельный модуль. Так что, брата-братья, обязательно протестите эти два прицела и поделитесь со мной своими впечатлениями. А сейчас рубрика «Ответы для братишек». Кирюша Гудей пишет, боли имя уже 5 косабов. Во-первых, всем огромное спасибо, брата-братья, что смотрите данный интеллигентно-мужской познавательный канал. Жму каждую мужскую руку и говорю спасибо, что вы есть. И если кто-то еще не в курсе, как меня зовут. Глеб Пинков спрашивает Огнянский, что по твоему мнению лучше, кордит или КН? Лучше всего, братик, посмотри вот эти вот киноленты у меня на канале Как раз в этих записях идет речь о этих пушках И я думаю, ты быстро разберешься, что лучше именно для тебя А сейчас рандомные комментарии И тут же следом топовый комментарий И еще кое-что, мужчины, под прошлым видеоматериалом вы напуляли одну тысячу кулаков с пальцем вверх всего за сутки. Поэтому с меня уже одна футболка отправляется на розыгрыш. Поэтому давайте так, если этот кинофильм за сутки наберет также один штуцер кулаков, я также добавлю к розыгрышу еще одну футболку. Розыгрыш обязательно объявлю чуть позже. Ну что, нормально? Погнали! Не думал, братцы, не гадал, что с калиматором игра Так сильно огорчает Пукачела Теперь я меток и горяч, раз прицел, давай хуяч Успех с тобой подарит калиматор Калиматор, Калиматор, Калиматор, так пизда. Не думал, братцы, не гадал. Вот Юбилей. спасибо вам пятька, братишек рядом все со мною и каждому хочу сказать, что ты мне друг мой, брат-брат, а брат, мужской лайкос, подписка. Аллилуйя, Аллилуйя.